Проблема мирового энергетического дефицита была осознана теневым мировым правительством было сформирован специально так называемый римский клуб они вообще считали что на земле должно остаться не более 500 миллионов человек и поэтому самые преступные социальной организации в истории человечества являются современные демократии здравствуйте дорогие друзья с вами владимир тюняев и канал техногон и у нас в гостях в очередной раз игорь николаевич острицов и андрей вешнев мы продолжаем наш разговор о социальной среде о энергетике подписывайтесь на наш канал мы начинаем вы разрабатывали совместно с группой, в том числе и Богомолова, ну, ну то есть тот, который создал ускоритель. И вот эта интересная история, которая в 2008 году приключилась. Вот расскажите, пожалуйста, вот эту подоплеку этой истории. Как создавала вот эта теория новое преобразование тех энергетических ресурсов, которые бы позволили нам Жить, так скажем, энергетически безбедно в будущем. Над этой проблемой очень плотно думал, и ничего другого, кроме прямого сжигания огромных количеств которые имеются на земле, урана-238 и ничего не нашел. Уточните, сегодня сжигают уран-235, да. насколько да, ну, да, так, да, по да. информации, да? да? И которого осталось, вот в интервью я слышал, вы очень говорите, малая. очень мало осталось. Но Кириенко говорит, что много. Это был интервью в 2015 году. Я не знаю, говорил ли Кириенко об этом, но во всяком случае... Доля современной атомной энергетики в общем мировом энергетическом балансе легко посчитать. Дома, э, доля в электрогенерации так. составляет примерно процентов 15-16. А, а доля энергоэлектрогенерации э, да. в общем мировом балансе тоже примерно где-то там 10-15 процентов. Не, Одном небольшое... другое перемножьте, и в общем балансе доля атомной энергетики будет вообще 1-2. Mm -hmm. 3% по-разному считают. То есть, его практически нет. И поэтому я даже сейчас всегда, когда на эту тему говорю, говорю не от своего имени, а цитирую Курчатский институт. В семинаре, который там проходил, они просто заявили, что если в ближайшее время не будет сделан мощный источник нейтронов, то сейчас живет последнее поколение людей. Этим они поставили крест на всех разработках, которые ведет сегодня Росатом. Курчатский институт, к слову сказать, не входит. В состав систему. Росатома. Россия. И он на всех разработках, поэтому я теперь и не от своего имени говорю, что современные технологии, бридеры так называемые перспективные. А вас не приглашали? Вот был круглый стол, на котором Ковальчук провозгласил. Да, ну, нет, конечно. Меня нет, не да? в моем присутствии никто из них рот не откроет, поэтому меня туда не приглашают. Наше руководство написало огромное количество писем, чтобы устроили совещание для. Серьезного обсуждения. Понятно. И вот Курчатский институт сказал, что единственным источником таких нейтронов, которые спасет мир, является термоядерный синтез. Я встал и очень быстро пояснил. Я сейчас этого делать, наверное, не буду. Кто заинтересуется, моя могу подробнее рассказать. Но значит, он просто нереализуем принципиально. И пояснил почему. Все деятели Курчатского института стояли и сидели, опустив головки. Mm -hmm. ну, меня просили написать статью на тему. В этот же вечер я написал. Посылал в массу журналов. В наши, зарубежные, физикал ⁇ в Нигде не публикуют. Это было в тринадцатом году. Mm -hmm. В восемнадцатом году один мой товарищ... Умудрился ее опубликовать был такой оппозиционер в науке сильный Рухадзе, Он возглавлял журнал «Инженерная физика» и он опубликовал эту статью. Это реферируемый журнал научный. Она сейчас опубликована эта статья. Но, к сожалению, несмотря на то, что мой... я его сделал соавтором значит, Несмотря на то, что он был существенно моложе меня и приличный, он почему-то очень быстро умер. Я объяснил, что поскольку термоядерного синтеза нет, то опираясь на выводы Курчатского института, что необходим мощный источник нейтронов, я сказал, что таковым источником является только ядерный каскад в бактиноидных средах. Вот это единственная то, что, та программа, которая называется ЯРТ. Ядерные и релятивистские технологии. Ничего другого на предстоящий период у человека нет. Но не дают делать эту технологию по одной простой причине. Потому что она обнуляет авианосный флот Соединенных Штатов. Штат становится просто региональной державой. Они никогда не войдут в Персидский залив. И там командовать будет следовательно Китай, его ставленник Иран. Наша зрительница Валентина Бурова обращает внимание родителей на то, чтобы они обратили внимание на влияние электромагнитного излучения на здоровье детей. Мы об этом очень много говорим, очень много снимаем. И а, всем родителям говорим, родители, вы совершаете преступление. Я это от сердца говорю. Позволяйте детям пользоваться смартфонами неограниченное количество времени вот предупреждение прозвучало а выбор за вами вот по публикациям 2008 года которые были ну с которым я был знаком публикации или выступления, то что и ваше в том числе выступления вот тот ускоритель Богомолова, который был создан, и вот по соглашению, насколько я помню, между вот по разрушению, или там какое-то соглашение было, вот этот ускоритель был сдан американцам. Три секции были сделаны, это точно, и, и испытаны в Мифи. И вы говорили, что эти секции, ну, которые были созданы, возможно было разместить на э, самолете носителе типа там надо было да? большее количество секций. Это ну, я физика говорю, была. Физика, да, этот ускоритель на 4 гига электрон вольта вмещался в самолет «Руслан». Да. И при этом он мог решать военные задачи. Военные задачи? Если они бы там... не секретные? Какие военные задачи? Ну, например, плывёт авианосец. Да. А летит просто по Першидскому заливу, плывет авианос, А сверху летит просто транспортный самолет. И оказывается, одна сотая доля секунды импульс, и реактор расплавился на авианос А вот подводные лодки возможно было расплавлять реакторы? Значит, ну, ну это будет? если они всплыли. Но это никому не интерес, подводные лодки. Потому что стратегической силой является именно которые которое... Везут с собой в том числе и морских пехотинцев, которых десант сбрасывают. А у кого есть ядерное оружие, того Вот у Ирана ядерное оружие есть, туда не сбрасывают никого. А если бы у них там ядерное оружие сложнее, а если бы у всех был Богомоловский ускоритель, то никогда бы авианосный флот штатов не вошел и не смог бы свою морскую пехоту Двинуть туда, куда им надо, где надо подавить, и удавить Каддафи и этого. Ну, Иракского начальника. Возникает говорит. тогда вследствие этого закономерный вопрос. Работы по завершению создания ускорителя Богомолова, они не завершены? Они запрещены, что? У нас нет авианосов ну, ядерных. А, ну, возможно. Они есть только у американцев пока. Нет, это... Сейчас Китай собирается их вводить, чтобы потом тоже, когда Штаты рухнут, командовать парадом. И они могут запретить это дело. А Россия, если бы сделала, и причем в каждом таком самолете сидел российский офицер, который поворачивал, либо это инспекционная задача, везут ядерные материалы или нет, чтобы официально декларировалось, это вот по борьбе с ядерным терроризмом, да, да. а чуть-чуть довернул ручку, и, и плавит реактор. И тогда бы Россия командовала парадом, чего я и добивался. И вталкивало и писал да? массу писем на эту наверх, но не хотят, со мной говорить. Следует. и посадить какой, против... какой вывод из этого и следует? посадить напротив меня оппонентов, потому что есть Деребаска okay. и на его примере показывают, что сделают с другими. Кстати говоря, мы также объявляли. Вот с нашими коллегами по нашей технологии она тоже так выходит за из ряда существующих. И мой коллега говорит, если вы докажете, что она не работает, 3 миллиона рублей обещал дать тем, кто докажет, что наша технология не работает. Уважаемые друзья, у нас в гостях был Игорь Николаевич Острецов. Наш выпуск сегодняшний заканчиваем. Всего хорошего. С вами был Владимир Тюняев и канал Техногон. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.